Русские. Один чудак с лицом фальшиво-шустрым, видясь в салоне своего парше, сказал, «Мне стыдно называться русским. Мы – нация безданных алкашей. Солидный вид, манера поведения – все дьяволом продумано хитро. На беспощадный вирус вырождения сточил на все его нутро. Его душа не стоит и полтушки. Как желтый лист с обломанных ветвей, а вот потомок эфиопов – Пушкин не тяготился русскостью своей. Себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен творцы российской мореходной славы и Беренсгаузен, и Крузенштерн. И не мирясь мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы, Грейк, Де Толе и Монт. Любой из них достоин восхищения, ведь родину воспеть для них закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш Многогранный, точный, верный. То душу лечит, то разит, как сталь. Способны ли мы ценить его безмерно и знать его, как знал датчанин Даль. Да что там Даль, а в наше время много ли владеющих великим языком? Не хуже, чем хохол Микола Гоголь, что был когда-то с Пушкиным знаком. Не стоит головой стучать, о а стенку в бешенстве слюною брызгать зря. Мы русские, так говорил Шевченко. Внимательнее читайте Кобзая. В душе любовь, сыновни лилея, всю жизнь трудились до семи поток. Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях. Как подлинные истории Азы, и среди них, как столб, старик Державин, чьих жилах кровь татарского Мурзы. Они любовь привили и взрастили от веговых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России чьи помыслы о матушке. Они патриотизм не продают нагрузку к беретам, сапогам или пальто. И коль вам стыдно называться русским, вы, батенька, не русский, вы никто.